Насколько мы вот общались за все эти годы, я же не строитель, да, но во всяком случае принимаю участие в десятках э, собраний по этому поводу. Э, скажем, возьмем так, сегодняшние арены, которые нам необходимы, они на 10-15% уже э, построены. Да? Заложен фундамент, начали стройки, где-то больше, где-то меньше. Значит, э, общее число, если отталкиваться от самой необходимой арены, которая нам нужна, это Киевская арена для проведения финальных... Финальной стадии, да, а, от, от начала до конца, при нормальном строительстве 18 месяцев, значит, соответственно, если уже есть какие-то а, работы выполнены, то если, допустим, через вот, когда будут подписан договор, условно, на этой неделе, на следующей неделе, а, начнется нормальное строительство. А, инвесторы получат кредит и начнут строительство, то я надеюсь. К концу 2015 года, ну, при каких-то, может быть, форс-мажорах к началу 2016 года, арены должны бу будут построены, чтобы у нас был год в запасе, даже больше, чтобы мы могли и э, проверить эти арены, использовать, как их правильно использовать, потому что это очень важно. И я думаю, ну, нечего откладывать долги, ящик, все равно нам арены нужны, все равно Украина отстает в спортивной инфраструктуре от европейских стран. Нам это надо, и я думаю, э, ФИБА Европа это четко понимает, они не хотят рисковать, и это будет основным... Одним из основных условий, скажем, того, что у нас Евробаске 17 случится, это скорейшее построение арены, чтобы темп не терялся. Чтобы сейчас на год на, на полтора не отложили, а у нас там семнадцатый год успеем. Нет, они четко сказали, что вот арены должны быть практически построены в срок 15 может, чуть позже. Но вот никаких отсрочек не должно быть. Видископ спортивное видео.